Всем доброе утро Пошел на речку Уже на речке Хочу пару пару кушков Блин ветер Пару окушков куловить хочу На уху Погода конечно шепчется Поймаю а чи нет. Давно, видимо, не рыбачили. Без бура плоховато. Хотя уже лунка приходится ходить. Долбить. Не взял ничего, топорно обалдеть Продолб... Насколько там замерзло? Продолблю, нет. Там местка вот. С собой была. Нифига, не могу продолбить тух, пошел посмотреть, может посвежее что-то есть. Вот здесь мужик часто сидит, палочки стоят. Так-так-то у рыбаков это метка, что это место кормится, желательно. На этих местах рыбачить не буду здесь рыбачить. Не знаю, что поищу, не найду ничего, так пойду заниматься будем потом на рыбалку схожу с топором уже. Эх, не хотят птички Кушать почему-то Да, крышку надо сделать Кто-то писал Вот здесь Здесь я, наверное, сделаю Потом такую крышу Фиг знает Не сезон, что ли, птичкам Все в городе Кормятся, наверное Там больше Перспективы Что-то найти Чирик это иногда. Не разведали еще обстановку. Не узнали, что здесь есть. Можешь покушать. лесенку писали, сделать тоже. Можешь потом сделать когда Пока я с этого бревна не упал. Пишет заготовь дров Побольше Что переживается вдруг я заболею или Не смогу напилить Напиленные они есть На улице валяются Только принеси на Я не складываю нигде в кучу Я знаю в каких местах она напилена Только приди и возьми В кучу не складываю Потому что Объяснял уже, что это надо как-то замаскировать, спрятать эту кучу дров будет. Если кто-то пойдет, увидит, то место предположения уже рассекречено, можно сказать. Так что не переживайте. А я и больную могу сходить напилить. гробов тут таких нету, чтобы дроп там не найти И раз рыбы добыть не удалось. На обед будет картошечка варен с лучком. Эти осиновые поляшки Спилил для поделки Вырежу из них Под зубочистки Фигурки будут Скоро Новый год Символические подарки сделать Как говорится Самый лучший подарок Сделан своими руками Сейчас они Просохнут Сейчас весь топор шатаю. А, наточится. Этот мужик, блин, а приехал не вовремя. Вот Вчера-то я бы сделал. Ничего не замерзшее было пока. Вон что, аж искры. Летят. Тяжелый случай, но, в принципе-то плохо копалась с какой-то, сейчас вообще можно было бы разжечь тут костер, прогрелась бы, оттаяло, но не факт, что порода такая, что оттает и все, мужики было дело, рассказывали Могилы копали. Ну такая почва. Похожа на эту. И тоже решили. Ну зима была. Решили не долбить ломиками. А ну просто потопить. Думают оттают. На следующий день приехать. Выкопать с лопаты. Наложили. Дров. Раскочегарили. Закрыли сверху. Листом железа. На следующий день приезжают. Оттаять-то оттаяло, но оно это закалилось. Как кирпич, знаете, вот это прожигают в печи. И он твердо становится. И вот там тоже так же. И все. И вот они прикурили там потом долбить. Еще в 10 раз хуже стало. Так, так что порода тоже такая непонятная. Земля, ладно, землю я не спорю, можно так оттаять Или глина, глина тоже можно. Топка будет. Сейчас по трубу буду копать. Капец. Чуть не сгорел, можно сказать. Домагар пришел по чаю попить. Смотрю. Там горит все. Блин. Это я там эти. Как она разжигала, труба же вроде идет. От трубу что ли так нагрелась? Где моя? Сейчас трубом по душу. опять же можно так и угореть ночью было если бы А, вроде далеко что труба там. как так-то а может там труба и в ней дырка была труба то это от забора же старого это а там и как под под брус деревянные дырочки были может в эту дырочку из нее как бы нагревались нагревались сухие там эти вот, вот эта сухая фигня нагрелась зашаяла как в парилке без данного воды туда можем париться никаких нету У него что без труба до такой степени Нагревается, что шарить Начинает возле нее Не знал раньше Не думал, что она до такой степени Разогревается А она кирпичи там положу на улице то пофиг там зашает так зашает главное чтобы здесь не Но здесь уже я там еще уберу он эту все, себя чтобы мне не мешал нормально будет так сделал понаблюдающий как Пена, наверное, тоже уберу сейчас отсюда. Пар, это, там пар еще идет, не дым. Трубу сейчас задел. <laughs> Ни хрена она. Кипяток. Обжегся аж. Капец. Вот повезло, что это не ночью было. Да. Yeah. Угорают люди. Страшное дело. Вроде боялся этого. Везде все хорошо смотрел. Продумывал. Но не до конца продумал. Вроде за землей засыпал. Полшная земли. Такая глина. все равно зашел, да. как говорится, знал бы, где упадешь, там бы подстелил ну или то здесь не замерзшая сверху видимо от ямы промерзло туда здесь листочками укрыто собрал все что было в землянке из этого попробую что-то придумать сделать как обычно из говной палок все бесплатно для, для критиков говорю объясняю что я делаю по максимуму бесплатно из подручного материала кто спорит что можно сделать офигенское все красиво по уму, но нужны деньги. Коптит, но не с той стороны. <смех> Блин, а гол гул там. Карьеры, карьеры взрывают где-то. Короче, надо крыш э, эту, дверцу. Без дверцы сюда тянет. С дверцы, я думаю, туда пойдет. Ладно. Придумаем что-нибудь. Поищу, может. В саду поищу что-нибудь там еще. Найду. Сейчас для эксперимента возьму у своей печки дверку. Коренушки. Разно сюда дымит. сидел думал думал и додумал в чем причина надо короче там делать возвышение в виде трубы немного приподнять вокруг так обложить чем-нибудь чем тогда появится тяга что я сразу-то не додумался На уровне земли тяги нет. Надо все-таки, значит, в сад идти там. Кирпичи дербанить опять. Блин, в тот раз-то на велике я возил сейчас на себе тащить. Молокуш нет, ничего нет. В мешке и на плечо. дверцу может без дверцы будет с, этой, с трубой Ладно. оставляем пока поем обедать ужинать уже Две на ужин, одно на завтрак. Ой, две на ужин, две на, на завтрак. Стол накрыт. Прошу жрать, пожалуйста. Всем приятного аппетита, кто кушает. Мишленовском ресторане Даже лучше В землянке жарко даже Кто-то переживает, там, что я замерзну Гр... Градусник неправильно показывает Не знаю, как градус, Но жарко Я в толстовке И нательная даже жарко в этом. так что не замерзну точно это еще не считая того что даже не утеплено особо Ложиться, отдыхать сейчас буду. Хватит на сегодня. Завтра не знаю, чем займемся. То ли до садов пойдем. Будем делать коптильню. То ли на рыбалку. Еще не решил пока. Утро вечером мудренее, как говорится. как настроение будет